<смех> Офигеть, что я сейчас только что увидел. Слава богу, это буссон. Господи, я как будто бы банк ограбил. Офигеть! Фух, слава богу, это был сон. Такие делишки проворачивал. Пряще. Убил, сразу зашел, убил этих охранников. Офигеть, вот это сон. Фух. Ладно, там надо к соседу зайти. Я думаю, мы там с ним еще что-то обсудим. Думаю, как зарабатывать вообще в этом городе, потому что я вообще ничего не знаю. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Сосед уже идет, слышу его. А у нас. Слушай, короче, у меня к тебе такое предложение. Кстати, э -э -э давай отвлекемся от предложения, я к тебе в квартиру зайду, можно? Да, конечно, проходи. Смотри, короче, э -э я... Мне приснился сон <сосы> а про то, что я граблю банк. <сы> ну, и... И, и знаешь, на что я намекаю? Пока не сильно понимаю. Я думаю, скоро все поймешь. Но это, к этому нужно очень сильно-сильно готовиться, я тебе так скажу. Так, стоп. Ты, ты хочешь, чтобы мы ограбили бан? Да. Который вот недавно построили, да? Да. Я, я кстати, недавно сон... видите, там, там это Там тачка приехала, там вроде, ну, я... должно быть бабла. А, инкассаторская, да? Да-да-да. Ясно-ясно. Ну, тогда надо позырить. Вот у меня, видишь, окно у меня прям выходит. Да, прям на него. Вот здесь даже лучше видно. Вон оно. стоит mm -hmm. там. Банка, да. Ну, тогда давай пойдем разведаем, что там вообще по этому банку. Говорят, еще амунацию построили. Все под нас, так. понимаешь? Прям вообще... Кстати, кстати, помнишь я, ты мне, ты, ты мне картошку покупал там. А, да-да-да. Да, -да, -да. да мне... деньги не надо. А мне просто папа перечислил, на тебе там 200 гривен О, спасибо вообще красавчик у меня пять пятьсот у тебя сколько а да, у меня тут я там у меня много всего так что а, папа так, мне ну, давай сначала печать. банк сходим он там ближе кстати, я изведы, себе... Купил изведы. телефон, по F1, Xiaomi, но, знаешь, я проверил, я смотрел, он хороший. Я его за 6 а. тысяч где-то купил. У меня iPhone 7. А, нифига. Ну, конечно, я видел по, твоей, по твоим размерам квартиры и всему такому. Так, заходим, значит, в банк. Здесь даже такие двери автоматизированные. Так, здравствуйте, а, здравствуйте, дра да, да мы, мы пройдем, мы просто посмотрим. Слушайте, нифига. А вас... Слышишь? Тихо, подожди, подожди, Ой, он что-то нам хочет сказать. Я... Ну... Так, ребятушки, государство выдало вам по 2000 и гривен. Забирайте. Нифига, ты слышал, что сказал. А... О. По два косаря даст. Он... У него реально в инвентаре два косаря. Так, ладно, я забираю. Ты там у красного возьми, два косаря. А, ага, окей, еще раз. Нифига, видно. ништячок. Так, куда это мы пошли? Да, этот, я... мы просто хотели посмотреть, что у нас на втором этаже. <связывая> там там, сейф, там сейф, там сейф, там сейф, там сейф, там сейф. О, давай я отвлеку внимание, ты попробуешь посмотреть, что там. Хорошо, хорошо. А, а а -а -а. У вас узнать, а -а -а кредит у вас можно взять? А -а под проценты, а какой процент? Ага. -а. Ну хорошо, я ну, к вам скоро подойду, возьму кредит. А наш друга? Да, ну все, пойдемте, ну, выйдем, ну, пойдемте. Ну, выйдем, пойдемте выйдем, ну. пойдемте выйдем, да. А, да, да, да. Все, давай, да, да, да, да, пойдем, спорта... пойдем, пойдем, <свист> пойдем, пойдем, пойдем, пойдем, <свист> пойдем. <свист> мне удалось открыть. Да ладно, там открыто. Да, мы сейчас можем вообще даже пушки не покупать там легко. А ты посмотрел, может там камеры есть какие-то? Нет. Нет, я пока ничего не делала. Мне кажется, новый банк построили. Какие там камеры? Я тебе честно говорю. Я hmm. на твоем месте лучше пушечку купил. А я бы на твоем месте этим сейчас бы и занялся. Так что пойдем покупать Позвали. себе пушечку. Амунация, говорят, напротив заправки. Вот, да, я ее вижу, красненькая такая уже. Вижу прям вообще виднеется издалека сдалека, сдалека. Так, ну я подхожу, подхожу, пойдем парим, парим. Тут, конечно, блин, до сих пор не уловили этих животных, которые сбежали из деревни. Обещали, древни, обещали. Говорят. Да вообще, куда государство вообще, хотя наверное всю, всю все свои силы тратит на то, чтобы строить здесь город. Так, здравствуйте, здравствуйте, да продавец. Мы нам нужен, что нам надо? Пистолет? Пистолет, да, обычно пистолет. Нам нужно два пистолета. Да, конечно, пистолеты вы можете взять. Но с вас по 1000 гривен. Ладно, 1000 Гривен, хорошо. Ну, ладно, да, кстати, хорошая цена. И а, лицензию вот дайте нам за 300 за 200 гривен. Я прочитал. О, лицензия mm. стоит 500 гривен платите и будет вам лицензия и все, все разрешения. Ладно, ладно, мы вам доплачиваем еще денежек, да. Дайте нам, пожалуйста, да пистолет. Какой не должен? На 1000 гривен и на тебе 300. Вот, все, держи. Ну, держите вам пистолетики. Надеюсь, вы с ними никого убивать не собираетесь, правда? Да, да, конечно, продавец, мы никого да убивать не будем. Убивать? Да, да убивать. вообще, вы что? Давай, забирай свой пистолет. Это нам для безопасности, для самообороны. Да, да, да. да слушай, вообще... а, подожди, а нам маски не нужны? ⁇ просто нам нужны Ой. маски. Нужны. Да. Так, ну, слушай, давай. Да. Так, продавец, смотрите, мы вам еще 200 гривен даем, и вы нам э, вот эти касочки. Ходите mm. уже отсюда быстрее, задолбали. Это вы какой-то агрессивный продавец? Ну Давайте. Все. Так, снимай пока шлем зачем нам нужен mm. Все, пойдем, значится. Э, банк, я думаю, мы ограбим на следующий день, а то я, честно, уже устал. Да, окей, окей, вот, ну и все такое дело. Так что давай сейчас сходим в кафешку. Я нормально mm -hmm. взбодрюсь и пойду еще спать. Как бы это странно не зачем. Хотя, наверное, видос какой-то запишу окей, и окей. пойду спать, да. А то там, знаешь, подписчиков достаточно много, больше косаря, так что надо записывать видосы. А у тебя, кстати, сколько подписчиков? Да, меньше косаря. А, ну, если что, я тебе там пиар какой-нибудь сделал. Так давай заходим. Так да, дайте нам, пожалуйста, пивас. <взвёзд> Ой, хороший пивас. <взвёзд> Полный да. расколбас, как говорится. <взвёзд> да, вот. Фух. Так, ладно, пустые Алло, бутылки. что, а что, тихо, тихо? Тихо, мама звонит. Да, да, да, мама звонит. Да, да, да. Тихо, тихо, хорошо, хорошо. Алло, мам. Так, мы вам пустые бутылки, да, оставим. Я не пьян, мама. Какая школа, мам? Я закончил ее давно. Да, ну, мама, да. Кажется, а, ладно, это твоя давай, мама папа, пьяная. Давай, давай, давай. Мне кажется, это даже твоя мама и... пьяная, а не ты. Mm -hmm. Да, наверное. Сейчас папа позвонил. Что вообще? В смысле, что мне нужно для шестого класса? Папа, вы с мамой? Вообще, что-то там... Короче, папа, пока. Офигели, папа думает, что я в шестой класс. Перехожу мама в одиннадцатый класс. меняк к ЗНО Вообще уже, был. Да. да, вообще, наверное, тоже. Как мы закинулись пиво. Да, вообще. Я даже сториз в инстаграм сейчас запишу. Всем привет с вами! Как тебя там зовут? Меня Серега зовут. На Ютубе! А, Сергей Плей. Всем привет, с вами Лех и Сергей Плей. Сегодня мы будем записывать реальную жизнь в реальной жизни. На гении. Да. Короче, да. Вам мне сейчас полторашка, так что не, не удивляйтесь, да. О, ладно, все, до свидания. Ой, что-то уже немножко лучше стало, а то, блин, вообще какие-то странные вещи начал делать. Ой, ладно, сейчас, наверное, тогда домой зайду, за... я даже через окно ну, ладно, давай, пока. да да давай, сосед, давай. Ой, как же хорошо спится. Ой.